Привет, посетители психушки! Добро пожаловать на очередное видео! Слышали ли вы когда-нибудь об индикаторе типов Майерсбрикс? Знаете ли вы, что такое тип личности инфи? Инфи — самый редкий из типов личности Bricks и расшифровывается как интроверт, интуитивный, чувствующий и оценивающий. Среди прочих особенностей инфи известны в основном своим интровертным поведением и идеалистическим подходом к жизни. И хотя эти редкие поведенческие черты могут сделать их очень ценными для общества, как и все остальные, они также могут поставить их в невыгодное положение, особенно для их романтической жизни. Итак, вот семь причин, почему, будучи инфи, вы все еще можете быть одиноки. Первое, Вы не согласитесь ни на кого, кроме человека вашей мечты. Вы бы прекратили отношения со своим партнером, потому что он не тот человек, которого вы себе представляли. Как инфи, вы всегда стремитесь найти того. Кто сможет установить с вами ментальную, эмоциональную и даже духовно, в очень интимной степени? Вы всегда ищете человека, который действительно понимает вас и с кем вы можете поделиться своим внутренним миром. Но проблема возникает тогда, когда вы не желаете довольствоваться ни на что меньшее, чем то, что вы задумали. В то же время избирательность, которую вы проявляете при формировании отношений, представляет собой барьер для людей, которые заинтересованы и которые искренне хотят узнать вас получше. Ищите ли вы способы установить связь с людьми, не ограничиваясь поверхностным уровнем? Во-вторых, вы переживаете из-за мелочей. Вы тот, кому всегда нужно, чтобы все было идеально? Желание, чтобы все было идеально, может привести к тому, что вы к постоянному стрессу из-за мелочей. Как и инфи, вы развиваете более глубокие идеи, чем обычный человек. И хотя это невероятный навык, оно также может заставить вас слишком многое понимать. Если вы постоянно переживаете из-за незначительных вещей, и не можете взглянуть на картину в целом, то это может быть причиной того, почему вы до сих пор одиноки. Номер три. Вы ждете, пока другие сделают первый шаг. Вы чувствуете себя неловко, когда начинаете разговор, потому что думаете, что станете для них обузой. Это распространенная мысль, которая свойственна инфи. Неважно, напишут ли они вам первыми. Или пригласить вас на свидание, как интровертный человек, вы обычно ждете, пока они сделают первый шаг. Хотя, возможно, вы боитесь быть для них назойливым, эта привычка ждать, пока другие подойдут к вам, может также привести к упущенным возможностям. Номер четыре. Вы можете быть очень упрямым. Насколько твердо вы отстаиваете свои ценности. Одна из основных черт вашего характера, как инфи, является то, что вы склонны очень строго придерживаться своих ценностей, убеждений и идей. Из-за этого может сложиться впечатление, что вы не желаете менять свое мнение, даже если вам докажут, что вы ошибаетесь. Это может быть очень важным фактором для потенциальных романтических партнеров, так как их может оттолкнуть ваше упрямство. Пятое. Вы видите, что все притворство не проходит бесследно. Вы когда-нибудь ссорились с кем-то из-за того, что вам показалось, что он что-то притворяется? Хотя люди могут сказать вам, что вы просто предполагаете, как инфи. У вас есть способность видеть дальше поверхности и замечать то, чего не замечают другие люди. В отличие от других, вы очень наблюдательны и будете обращать внимание на такие вещи, как язык тела людей, тон голоса и выражение лица. А способность видеть фальшивые поступки может дисквалифицировать больше людей, чем вы думаете. При рассмотрении вопроса о том, с кем вы хотите завязать романтические отношения. Номер шесть. Вы не любите случайности. Вы завязываете отношения очень быстро, потому что не хотите, чтобы это было пустой тратой времени. Если да, то, возможно, именно поэтому вы до сих пор одиноки. Одна из черт вашего характера заключается в том, что вы не любите тратить время и усилия на то, которые не принесут результата. Именно поэтому вы так избирательно относитесь к тому, к тому, с кем вы строите отношения. Однако, когда речь идет о романтических отношениях, эта черта может отпугнуть людей, так как большинство людей обычно предпочитают начинать несерьезные отношения и не брать на себя слишком много обязательств слишком рано. И номер семь: Свидание – это боль для вас. Есть ли у вас положительные или отрицательные впечатления о свиданиях? Хотя многие люди считают свидания утомительными, инфи могут чувствовать себя подавленными этим. Как инфи, одна из ваших низших функций является экстравертная чувствительность. Это означает, что вам не нравится, когда на вас обрушивается большое количество сенсорной информации. Таким образом, знакомство с новыми людьми может стать подавляющим и утомительным. В результате вы можете обнаружить, что избегаете свиданий, что может быть причиной того, что вы до сих пор одиноки. Узнаете ли вы в себе какие-либо из этих признаков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Подпишитесь и нажмите на значок колокольчика уведомлений, чтобы получать уведомления, когда Немиркин опубликует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Большое суперспасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.